Мне кажется, я немножко неправильно. Да, и меня убивает. Меня, ребятки, убивает. Мы погибаем в бою. Ну что ж всем добра ура игра приветствует вас друзья с вами вновь олег он же scratch начинает играть в лоб а, hero в данном выпуске я постараюсь сделать первый взгляд и совершенно новый обзор на возможности и геймплей данной игрушечки ну а ты зритель сделаешь для себя выводы стоит ли тебе играть в эту игрушечку в нашем нынешнем 2021 году или же нет ну что ж друзья меньше как говорится слов больше дела начинаем вкратце что ж такое у нас нас Loop Hero это у нас, значит, RPG-шечка или же рогалик в ретро-стилистике. Также его еще а, характеризовывают как стратегический рогалик. А некоторые даже называют еще и Карточный рогалик, да-да-да, потому что здесь очень интересная система, основанная на выборе и применении а, карт. Ну, это, собственно, наглядно, я сейчас вам и продемонстрирую. Начнем сейчас мы новую игрушечку и выбор ячеечки, конечно же, тоже мы выберем совершенно а новый. И ренемся в бой, и я прям на пальчиках вам все продемонстрирую, да-да-да, по ходу действий. Ну что ж, начинаем. Хорошо, ребятки, что у нас игра переведена на русский язык. На небе гаснут звезды, одна за одной. Кстати, вот тут вот уже можно пропускать диалоги, нажатием на левую кнопку мышечки. Но никто не способен заметить это. Никто не способен предотвратить. Я спешу к месту с последнего шанса. Нужно успеть, прежде чем... прежде чем станет слишком поздно. Какая-то тьма, я смотрю, у нас обрушилась на мир. Звуки агонии утихнут быстро. Мир будет уничтожен. Даже память о нем будет стерта. И пускай вернуть его совершенно невозможно. Найдется тот, кто захочет совершить невозможное. И вместе, без пространства, без времени, друзья. Без воспоминаний. Ну что ж, игрушечка начинается. Где я? Ничего не видно, кроме этой тропинки. Появляется наш главный персонаж, да, вот в таком вот зацикленном кругу, и это уже практически э, то, что, собственно, себя и представляет игра. Ну, давайте пойдем, ребятки, по предложенным нам текстовым, значит, квестикам, что у нас тут расскажут. Голова раскалывается, помню только скелет с посохом в небе, эта тьма исходила от него, он уничтожил все вокруг. Стоя на одном месте, многого не добьешься. Чтобы переключиться между режимом путешествия, режим путешествия, передвижения по карте и планирование, это остановиться, нажимайте на переключатель, правую кнопку мыши или на пробел. Ага, план. Ага, во. То есть тут мы пошли, тут мы встали, я так понимаю. Ну или же просто, да, на правую кнопку мышечки или же на пробельчик мы жмякаем, то же самое у нас происходит. Но это своего рода пауза, ребят, проще будем, да, пауза. Па пробельчик, да, у нас это просто пауза. Да-да-да, продолжение, а, продолжите путь, переключив режим игры а, Вот, ребят, кстати, наш главный персонаж, знакомьтесь, вот этот беленький рыцарь, да-да-да, который у нас странствует по этой замкнутой а, петле Можем на каждый элемент на карте мы навести а, нашим пальчиком и посмотреть Раз в день с вероятностью 5% создает а, слизня Это мы смотрим информацию по каждому блоку, который здесь находится Да, ребятки, мир лоб-хиро поделен а, на вот такие вот блоки квадраты. В процессе мы это более детально отобразим. Вот, например, у нас э, лагерь сейчас находится в своеобразном квадратике, у которого свои, знаете, э, характеристики. При заходе восполняют 20% здоровья. Это у нас прекрасное место для отдыха. Странно, но монстры обходят его э, стороной. То есть, возвращаясь и проходя через этот лагерь, мы будем восстанавливать свою э, хп-шечку. Ну что ж, друзья, давайте выдвигаемся в путешествие. Э, э, вот эти все, кстати, элементы можно тоже посмотреть. Э, э, я думаю, сейчас в процессе нас с ними ознакомят. Да-да-да, наш с вами э, советник, который здесь будет появляться периодически. Ну что ж, ребят, пойдемте дальше, нажимаем и погнали. Надеюсь, ночь не застанет меня в пути. Хотя, о какой ночи может идти речь, если даже неба нет? Движется дальше. Вот так вот весело и задорно движется наш рыцарь. И обратите внимание на индикатор дня вверху. То есть, вот, ребят, индикатор дня. Это вот эта вот полосочка, которая у нас заполняется по мере движения нашего персонажа. Да-да-да. В конце дня, как правило, появляются новые противники. То есть, как она заполнится до конца, у нас пройдет день, и после истечения этого всего дела появляются у нас враги. Вот, кстати, видите, тут у нас появился наш первый враг. Продолжите путь, переключив режим игры, пробел а, переключатель режима. Давайте, ребят, пройдем дальше. Вот, смотрите. оба а, Живой ком слизи. Никакого спасу от них. При, переваривает все, что... Могут, да, наткнулись мы на первого врага Эй, hey, я смог вспомнить это существо Возможно, мне просто нужно освежить память И все придет в норму Наткнулись, ребят, мы на первого противника а, Путешествие, бой и больше других действий Осуществляется автоматически Игрок не влияет на эти события напрямую Нажмите в любом месте, чтобы продолжить Давайте, ребят, посмотрим, как выглядит боевочка Набирается у нас, ребят, сила удара И вот таким образом, да У нашего противника тоже, кстати, накапливается Сила удара, это вот эта синяя полосочка Да, под персонажем Драться голыми руками не так-то просто, кажется в остатках этой твари есть недоеденное оружие, да, мы видели сейчас с вами, что из остатков этого слизня а, выпал нам в инвентарь вот такой вот гладиус, да, с уроном 46. у нас же сейчас вообще никакого оружия нет, ну и конечно же берем его из инвентаря из нашего и перемещаем вот сюда кажется, я начинаю припоминать, что недалеко должна быть роща. Это вообще мои воспоминания или этого слизня. Да, а, после убийства слизня а, у нас выпадает та самая, ребятки, карточка, про которую я говорил в, в начале, что это вроде бы как даже карточная частичная РПГшечка, да-да-да. С помощью выпадающих из противников карт мы можем дополнять игровое пространство различными объектами. Для этого и нужен режим планирования. Перетащите карту на подходящее место, чтобы вспомнить местность то есть мы можем вот эти карты выбирать, и ставить практически туда, куда захочется. Но я так понимаю, мы все-таки не пропустили обучение. Это у нас обучающего характера э, игра. Ставим рощу и продолжаем дальше путь. Погнали, верный рыцарь, ты наш великий. Ждут тебя великие дела и приключения на твоем пути. Да, день проходит и в лесу у нас заспавнился еще какой-то хрен. Это у нас крыса-волк. Кстати, мы можем поставить на паузу ровно тогда, когда мы просто наводим на противника и смотрим его характер. Кстати, ребятки, очень интересный момент, что вот эти вот монстры с каждым кругом будут становиться сильнее. Мы будем натыкаться на одних и тех же, но они с каждым кругом будут становиться сильнее. И наша задача выстраивать тактику таким образом, чтобы наш с вами герой становился также сильнее и прогрессировал. Ребят, это основная механика игры, поэтому с помощью карт, которые сейчас нам будут вылетать, мы должны себе построить благополучные условия для дальнейшего прохождения. Ну что ж, давайте уже бьем этого крыса. Также можно, кстати, на себя посмотреть. А, да, вот таким вот образом наведя на себя, мы видим, что у нас 2% урона. 4% урона. Так, не понял я. А, сколько урона нанесли нашему персонажу? Да, можем посмотреть. Или сколько он процентов урона наносит. Так, убиваем, ребятки, этого а, крысика. И у нас, смотрите, в инвентарь попадает еще одно, похоже, такое же оружие. Я был прав. Немного личных переживаний, ярких образов и острых ощущений. И все забудется, как страшный а, сон. Вспомнится, как стра... Да, блин, хорошо, что этого никто не слышал. Отлично. Так... Что следует учитывать а, в оружии? Цифра 1 указывает уровень нашего с вами оружия. А цвет, который вы видите за ним, да, это на качество. Это у нас обычный, да, тип а, качества оружия. А это уже, ребятки, улучшенный синенький. То есть у него обязательно какой-то эффект будет. В данном случае у нас 3-5 урона и плюс уклонение еще 9%. Конечно же ставим мы а, вот этот вот предмет. И заметьте сразу же, как только мы ставим предмет вместо того, который уже был у нас в руках, у нас этот самый предмет исчезнет просто в никуда то есть э, будьте внимательны с выбором предметов, да, заменяемых э, потому что у вас э, те, что вы убрали, да, э, точнее автоматически которые убираются, они убираются вообще в никуда ну что ж, э, в сражении вы получаете новые предметы а также новые карты, думаю вы это уже усвоили, некоторые предметы обладают уникальными свойствами, как и большинство карт, наведя курсор на предмет или карту, вы всегда будете из можете изучить их как следует А экипируйте новое оружие, а также разместите новые карты на игровом поле чтобы продолжить, ну что ж, какие, ребятки, карты Карты у нас имеются, лес, плюс один К скорости атаки героя, выбираем И мы можем поставить его в любом месте Вот только как он будет влиять на скорость Атаки нашего героя, я Не знаю, давайте поместим его вот здесь Потому что, э, потому что Потому что, да, давайте, пускай, ребятки Это будет вот здесь вот, скала э, Плюс два здоровья, еще плюс два э, За каждую гору Или скалу по соседству Вот оно как Посмотрите, ребятки, можно вот таким образом, да, выстраивать комбинации. То есть у нас есть скала. Я так понимаю, разместив мы ее в любом совершенном месте, да, эту скалу, мы будем усиливать нашего персонажа. Давайте разместим скалу мы где-нибудь в таком месте, чтобы ее можно потом было со всех сторон оградить также большим количеством этих самых скал. Куда бы ее поставить -то? Давайте подумаем. Ну, пускай у нас скала будет вот где-нибудь... Здесь, наверное. Все, отлично. Отлично, там была гора, а тут лес. Мир почти как новенький. Немного камней и веток в моем рюкзаке. Прямое тому подтверждение. Итак, за некоторые свои действия вы получаете ресурсы, которые пригодятся вам в дальнейшем. Не прямо сейчас, но это не помешает вам взглянуть на них и узнать их количество. П Продолжите путь, переключив режим игры пробел, переключатель режимов. Продолжаем, ребятки, путь и идем дальше. Да-да-да, наш поход с вами продолжается. Да, новый день прошел, будет не лишним немного отдохнуть, пишет наш персонаж. А, ну что ж, а, игра состоит из хождения по зацикленному пути. Только вам решать, когда герой должен вернуться в лагерь. Вам, либо клыкам и когтям ваших врагов. Отступить в лагерь можно почти всегда, но специальная анимация даст знать, когда это сделать безопаснее. Всего. Отступите в лагерь, нажав на а, кнопочку. Да, мне предлагают сейчас выйти а, в лагерь. И давайте выйдем, ребятки, все-таки в лагерь и посмотрим, что у нас там интересного. А, после нажатия нас предупреждают такой вот табличечкой. Вы сохраните а, такой-то ресурс и вот такой-то ресурс. В вашу голову закрылась мысль сбежать с поля боя в уютный лагерь. Лагерь совсем близко, как же а, вовремя вас посетила эта мысль. А, при побеге вы забираете все добытые ресурсы. Взять все. Вы потеряете. Ну, я вижу, что я ничего не потеряю. Давайте, ребятки, остаться или отступить. Давайте, ребятки, нажимаем, конечно же, отступить в лагерь. И что у нас появляется? Здесь темно и холодно. Небольшой костер исправит обе эти проблемы. Я тоже думаю, что исправит. И давайте построим уже Костерок, да-да-да, удобное место, чтобы разбить лагерь Тут вам и пригодятся ресурсы, добытые в походах Надо же, надо же, у вас хватает древесины и камней, чтобы разжечь костер Вот так совпадение Разжигите костер, используя строительство в лагере Нажмите на кнопку строительства, выберите костер и разместите его Все, ребятки, легко и просто Построив костерчик, да-да-да, я так понимаю, мы При попадании на клетку с костром, герой лечится на 20% от максимального э, здоровья Отличненько Давайте, ребятки, построим уже все-таки кастерочек в нашем первом э, лагере. Видите, ребят, ресурсы только что убыли, и у нас теперь есть на нашем лагере определенный э, баф. Поздравляем! Вы победили это назойливое обучение. Отправляйтесь в свою первую экспедицию или не отправляйтесь, как... Хотите, нам подсказывает игра Ну, мы, конечно же, друзья, отправимся, да-да-да а, В целом, игрушечка очень увлекательная, да, как я вижу И она заманивает вот этой своей необычностью, вот этой своей загадочностью, да, что, того, что же нас ждет дальше впереди И мы, конечно же, незамедлительно выдвигаемся, друзья, в экспедицию Нажмите, говорят, на любом месте, но ничего у нас не происходит Можно выбрать костер, можно крикнуть сюда Ну и, конечно же, экспедиция, друзья Выдвигаемся в экспедицию, начинаем Та-да-дам, та-дам, такая музычка прикольная. Вот, ребят, какой круг у нас открывается побольше. Это дорога? Все не так, я же помню. Будто совсем другое место и снова совершенно пустое. Есть ли смысл в том, что я делаю? Да, наш парень, смотрю, загрустил. Как будто у меня есть выбор. Если, чтобы, если, чтобы спасти мир, нужно сдаться и ныть, то я худший спаситель из возможных. За дело! Все, наш персонаж выдвигается. А, пока, пока, ребят, я не вижу смысла останавливать игру на паузу, мы просто движемся... Мы просто, ребятки, движемся дальше и смотрим, какие будут враги попадаться нам. Вот, ребят, враги изображены вот таким вот а, иконочками. Да-да-да, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Это обычные слизни, справиться с которыми нам не составит определенного а, труда. Да, вот таким вот образом, ребят, мы убиваем этих парней. Да, три удара, восемь дырок. Открывается луга у нас. Лук в начале каждого дня лечит два Здоровье Вот это, кстати, да, важно ставить Все-таки такие штуки Давайте мы луга разместим где-нибудь, наверное, здесь Я так понимаю, это просто-напросто прокачка Дополнительная нашего персонажика Есть такое дело Движемся дальше Так, еще одну карточку выбили Это у нас кладбище Подожди, подожди, кладбище Раз в три дня создает скелета Такие, кстати, карточки мы, смотрите, ребятки, у нас только что выпала карта, такие карты мы можем поставить только лишь на наш с вами путь. Да-да-да, то есть мы, тем самым, мне кажется, усложним себе прохождение со временем. Я думаю, что стоит поместить эту карточку, потому что у нас, видимо, ограниченное количество, а карточки будут пребывать всегда к нам моментально. Ну что ж, давайте разместим это кладбище. Причем размещать его можно только на вот этих вот подходящих зеленых клеточках. Так, так, так. Раз в день с вероятностью 5% создает э, слизня кладбище, Раз в 3 дня создает скелета. Ну давайте, ребятки, поставим уже где-нибудь. Пускай будет кладбище у нас. Куда же мы поставим это самое кладбище-то? Да, пускай оно будет вот здесь вот, да. Не совсем близко, не совсем далеко. Вот ровно вот тут вот. Так, ну что ж, идем дальше. Стандартные ситуации, стандартные враги. А хочется отметить то, что не после каждого вот такого убийства, не после каждого убийства такого вот врага выпадают нам какие-то э, ништячки. Да, что-то я вручную все дерусь, надо бы топорик уже какой-нибудь взять, да, прокачиваемся и идем дальше. Истребляем слизней пока что Да, ребят, нам повезло, нам выпал часть брони Которая дает максимальное здоровье 95 Сразу, ребят, все то, что вы можете экипировать Экипируйте сразу же не задумываясь Потому что чем раньше вы это сделаете Тем больше шансов у вас будет дальше воевать Ну что ж, вот два врага нам попадается Да-да-да, уже пожестче Но они пока что не такие серьезные мы пока что справляемся с ними идеальным образом. Да, вот 4 карты нам целых выпало. Давайте, ребят, прокачаем луга. Луга у нас будут вот здесь. Пускай здесь будут еще луга. Я, ребят, пока слабо разбира разбираюсь в механике правильное размещение вот этих карт подсказывайте мне, если что, в комментариях где-нибудь. Да, луга у нас а, в начале каждого дня лечит 2% здоровья нашему персонажу. А, скала же, а, плюс 2 здоровья нам, нам дает нашему персонажу, еще плюс 2 за каждую гору, что по соседству. Поэтому скал, наверное разместим все-таки где-нибудь вот здесь, чтобы у нас было здесь очень много скал вокруг а, нее потом в процессе. Поле битвы. В начале каждого круга создает сундук. Враги на смежных клетках могут стать призраками, Понимаете? Да, поле битвы. Где же мы поставим поле битвы? Пускай будет у нас... Ох, какое оно большое. Враги на соседних клетках, друзья. Поле битвы надо поставить таким образом, чтобы у нас соседних клеток а, было немножко. Да-да-да. И тогда будет, я так понимаю, нам будет а, полегче немножко путешествовать. Да, в начале каждого круга создает сундук. Враги на смежных клетках могут стать призраками. Ага. Давайте поставим где-нибудь вот здесь напрямую, чтобы у нас было всего лишь... Три клеточки. А, может быть, подумаем и разместим как-то по-другому. Тоже три клеточки. Как же... А, вот тут, кстати, можно сделать так, чтобы две клеточки затрагивало все это дело. Да, ребятки, будем немножко поумнее и будем делать как-то... А вот здесь, ну, тут тоже две клеточки. Давайте разместим все-таки вот здесь вот это все дело. Отлично. Я думаю, что будет нормально. Две клеточки всего. Да-да-да, кладбище. Ну, тут достаточно жесткое будет а, место, но я думаю, мы справимся. Ну что ж, выдвигаемся дальше, Мочим слизни пока что. Да, игрушечка Лоб Hero у нас в обзорчике, да-да-да. Смотрим на все основные ее моменты, элементы. А, ставим скалы, да-да-да, ставим скалы рядом друг с другом. По соседству, например, вот сюда вот поставим мы еще одну скалу. Да, и эти скалы по соседству, по идее, должны давать нам больше профит потому тому же здоровицу. Так, ну что ж, выдвигаемся дальше. Давай, герой. Давай, тебе задача спасти этот злачный э, мир. Так, берем еще какое-то оружие. Гладиус. Но он не особо отличается от топора, поэтому я оставляю топорик. Особняк вампиров, друзья. В боях на соседних клетках появляются вампиры. Да, и я тоже хочу чтобы это у нас дело было где-нибудь в отдельном месте. Куда же лучше поставить-то эту штуковину? Давайте сделаем так, чтобы у нас не слишком много было соприкасно... соприкасающихся друг к друг другу э, мест. Давайте поставим где-нибудь так, чтобы у нас вот две клеточки хотя бы было. Да, пускай у нас вот здесь будут вампиры жить. Да, вот тут у нас место проживания вампирчиков. Погнали. Как раз-таки мы сейчас туда подходим. И есть шанс, что здесь они будут спавниться. Так, ну что ж, мимо лагеря проходим, ребятки, и регенерируем максимальное количество здоровья. Да, еще один день прошел, пока что у нас спавнится только лишь почти что слизни. Но вместе с ними можно еще увидать вот такие вот сундучки. Да, давай, слизень, давай, что ты мне сделаешь? Да, мы успеваем, хорошенечко регенерируем, да. Выбиваем целых три карты. Кладбище, еще одно. Раз в три дня создает скелетика. Мы можем кладбище поставить... Ага, вот тут у нас одно есть. Да-да-да. Может быть, мы как-то извратимся и поставим вот сюда еще одно кладбище. Пускай у нас будет кладбище вот здесь вот еще, в этом месте. Да-да-да. Ну и рощицу. Рощица нам нужна для чего? Раз в два дня создает крыса-волка. А, может, а, волк может, а, убежать, а, у, может убежать на соседнюю клетку. О, ага, давайте попробуем разместить. Где же у нас будет эта самая роща? Да, вот тут у нас будет опасный участок пути, тут у нас и роща, тут у нас, значит, различные кладбища, а, дорожный фонарь. Небольшой островок света в этом мрачном мире Уменьшает максимальное количество монстров на соседних клетках Эффект фонарей суммируется Так, ребят, берем вот этот фонарик И я думаю, мы его сейчас вот сюда вот и поставим, да Вот здесь, чтобы у нас в этом месте м -м, не так жестко все-таки на соседних клетках спавнились монстры Поэтому вот сюда, ребят, ставим, да-да-да Я думаю, мы этим самым эффектом а, немножечко нивелируем появление огромного количества монстров Да, ребятки, здесь нужна тактика здесь нужно думать, как правильно размещать вот эти вот... А самые плюшки, приколюшки, чтобы нам не было совсем-таки тяжко потом в процессе. Вот, пожалуйста, у нас сейчас слизень и новый предмет, сундук, который появился благодаря тому, что мы поставили здесь карточку специальную. Так, пока, ребят, идет боевочка. Да, выносим сундук и нам дают уникальный предмет. Это колечко, да-да-да, синенькое. Хорошо, урон по всем она нам дает и регенерация в секунду. Конечно же, берем и э, ставим. Что делает гора? 5 здоровья за каждую гору или скалу по соседству. Вот, ребят, у нас есть Скалы, вот еще одна скала, да-да-да, мы можем правильным образом как-то все это дело размещать, да, например, пускай это будет вот так, и вот сюда мы поставим тогда гору, да, я думаю, что сейчас смотрите, ребят, на показатель нашего здоровья, как он прибавляется все-таки, баф, ребятки, учитывается, запомните, когда мы вот эти вот все штуки выставляем на нашей карте, мы этим самым прокачиваем немножечко нашего персонажика, поэтому нужно с умом все это дело здесь располагать. Ну что ж, идем дальше. Идем дальше, дальше исследуем этот мир лоб-хироу. Пока что у нас только... О, смотрите, скелет появился, друзья, на кладбище. Да, вот эти вот по этим иконкам можно определить, где у нас какие враги. Так, ничего себе попадало. Срочно на паузу. Броня, друзья. А, золотая броня. То есть это уже улучшенного качества предмета. И это очень хорошо. Ну что ж, максимальное здоровье увеличит, магический урон и регенерация в секунду. Конечно же, мы меняем то, что у нас есть на вот это вот чудо. Оно гораздо поинтереснее будет. Ну и кольцо, друзья. Кольцо тоже у нас, смотрите, желтенькое. А, у нас, значит, защита, уклонение и вампиризм. Я думаю, что мы все-таки заменим на синенькое, потому что желтый гораздо круче, да-да-да, то есть это типа золото, да, есть, я уже говорил, ты знаешь, несколько типов предметов, это серые обычные, да, есть синенькие и желтенькие, старайтесь брать, конечно же, лучшим качеством предметы, на них гораздо больше всяких э -э подходящих положительных эффектов, ну что ж, идем дальше, ага, забыл я разместить луга, а, луга в начале каждого дня Лечит два э, здоровья Вот сюда, ребят, мы будем лепить луга Да-да-да, это для них вообще идеальное место То, что здесь а, луга у нас э, Не стакуются друг с другом, поэтому Их лучше ставить там, где, как говорится Место подходящее Так, Ну что ж, вот ну, вы видели сами, ребят, сейчас новый день начался И у нас отрегенерировало благодаря вот этим лугам Некоторая часть нашего здоровья и это очень хорошо, ребятки, надо выстраивать Правильную тактику, игра на самом деле Очень сильно заманивает, да Потому что она, несмотря вот на свои вот эту пиксельную графику заставляет Игрока э, думать понимаешь Понимаете, при, принимать какие-то логические Решения на основании той механики, которая Имеется, и это очень, ребятки, может быть Заманчиво и увлекательно, и вот еще, пожалуйста, одна гора Куда бы ее э, влепить то Я даже не знаю, вот здесь, скорее всего, у меня Будет э, все-таки комплекс гор Я вот сюда еще одну поставлю, и мы потом Будем вот таким вот образом здесь большую гору Выстраивать, да-да-да Вот пускай она у нас будет вот здесь где-нибудь, да я здесь еще потом выстрою, вот сюда вот ставим, ребятки И тем самым еще увеличим здоровье нашего игрока Изобвения. вот с помощью этой кнопки мы можем убирать лишние, ненужные нам э, строения Да, стирает любые установленные карты, э, стирает монстров и дороги Так, ну что, ребят, давайте что-нибудь стерем уже, да, я, я так понимаю Здесь вот что такое? Поле битвы а, Создает сундук, но сундук нам дает а, интересные всякие а, сокровища не советую стирать а вот эти вот э, штуки, потому что они очень полезны и прокачивают нашего персонажа. Особняк вампиров, возможно, пригодится, потому что там будут уникальные боссы, которые будут нам давать э, гораздо лучшие э, ресурсы. Ну что, ребятки, уберем. Что такого ненужного? Крысолова. Создает скелета. Может быть, одно кладбище уберем? Давайте, ребятки, уберем одно кладбище, чтобы здесь не было так сильно жестко. Да, вот здесь вот мы сделаем, наверное... Без кладбища место. И смотрите, ребятки, мы убрали кладбище и пропал сразу же скелетик. Отличненько. Движемся дальше. Движемся пока что очень э, легко. Да, видите ли, прошли мы через лагерь и отрегенерировали по максимуму здоровья нашему персонажику. Так, так, так. Назад человек! Кто-то нам попался. Вот, ребятки, этот самый вампир, про которого я вам и говорил. Вампир? Где ваши земли? Я, если, ваши, если вашим крестьянам нужна защита, я помогу. Нет больше ни земель, ни паствы, Только сотни лет пустоты. И сотни лет голода. Вы посмотрите, какой стражный он сдал. Да-да-да, изголодался этот вампир. Да, я так понимаю, спасайся пока можешь. Я не знаю, как долго смогу сохранить чистоту рассудка, говорит нам вампир. О каких сотнях лет ты вообще говоришь, чудик? Твой разум легко обмануть, но не мой голод. Да, похоже, он одержимый, нам придется все равно его завалить. Он требует свое. Каждый глоток, каждая капля пойдет в уплату долго. Я слишком ослаб, но ты можешь помочь мне, и тогда я приведу в порядок этот роскошный а, мир. Верно, я сделаю это не для себя, но для всех во благо. Поэтому будь благодарным за мои труды и просто дай выжрать тебя до чиста. Так... Ну да, ребятки, у нас, как обычно, боевочка, да. А, я еще раз повторяю, что бои здесь происходят рандомно. И вот как-то навести и дать атаковать, например, сначала вампира, я не знаю, не получится, потому что герой сам выбирает, кого ему атаковать а, по умолчанию. Видели? Я бы сейчас сначала вампира начал бы атаковать, да, всекать ему. Но наш герой почему-то решил сначала завалить а, слизня, да. Ну что ж, при убийстве вампира нам дают новую карточку. Вампиры часто владели нашими землями, хранили порядок и обеспечивали процветание своим поселением. Если даже мы вот так вот наведем, то мы увидим, что здоровье у слизней стало больше, и оттачить они стали также сильнее. Это все благодаря тому, что мы мы ход за ходом да-да-да, прокачиваем этих самых существ. То есть они сами у нас прокачиваются. Ну что ж, паучий кокон раз в день создает паука на соседней клетке. И вот эти штуки, ага, на соседней клетке создает паука. Раз в день. Где же мы все это дело сделаем? Давайте-ка прикинем, куда можно все эти штуки поставить. Соседняя клетка у нас. Здесь соседняя клетка, здесь соседняя клетка. Пускай будут паучьи коконы у нас вот на этой вот территории. Да-да-да. Здесь у нас одна соседняя клетка только получается. Да. Если я сюда поставлю, здесь будет их две. Давайте поставим, где меньше всего клеточек по соседству будет с паучками. Вот еще один паучий кокон. Вот сюда можно поставить его. Да-да-да. Кстати, можно было сюда, тут, тут, тут бы тогда много пауков спавнилось. Ладно, пускай их будет поменьше. Хотя, может быть, я не прав. Роща. Роща нам ничего сильно не дает. Она создает просто-напросто волков. Пускай будет здесь. Маячок. 40% к скорости передвижения в зоне действия. 20% к скорости атаки всех отрядов. Давайте, ребят, поставим маячок куда-нибудь вот Сюда, да-да-да Здесь оттачить нужно будет Грамотно, здесь оттачить нужно будет Сильно, потому что у нас здесь а, Достаточно серьезное местечко Поле битвы, в начале каждого круга создает сундук Еще одно поле битвы а, Сундук на смежных клетках Могут стать, так, понятно Давайте вот сюда вот поместим Давайте, вот здесь у нас будет достаточно жесткое Местечко, но я думаю Мы тут будем справляться И также, ребят, луга, которые нам восполняют Немножечко так, а вот тут что с лугами у нас происходит? Тут что-то, смотрите, в начале каждого дня лечит три здоровья. Цветущий луг. Ага, вы смотрите, как они взаимодействуют. Вы смотрите, как взаимодействуют вот эти вот штуки с соседними, значит, клетками. Да, цветущие луга восстанавливают нам больше здоровья. Здесь у нас два здоровья, а здесь три здоровья. Поэтому, ребят, тоже надо это все дело учитывать. Тактик много, ребятки, надо привыкать. Пойдем дальше, наш герой. Ага, не забывайте, ребятки, прокачивать себя кольцами Регенерация в секунду 1.2. Это у нас что, броня а, Так, а у нас какое кольцо защита? Не, я не буду, ребятки, менять а, золото на обычные качества Я думаю, ни к чему это Пойдемте, ребят, продвигаемся дальше Мы входим в опасные места Так, так, так, у нас тут скелет, ребятки, враг, скелет Да, атака у него достаточно интересная Вы посмотрите, поскольку он всекает, а Достаточно жестко всекает наш скелетик Хорошо, что начал я обустить его. Ой-ой-ой, вы посмотрите, ребятки, вот эти самые призраки, про которых я вам и говорил. И сундучишку тоже ломаем. И смотрите, сколько нам предметов надавали, да? А, щит. Вот это щит, я понимаю. А у меня, кстати, еще не было ни одного щита. Защита 12, скорость атаки, и уклонения, Конечно же, мы берем... И, и, ребятки, бронька, вот это, я понимаю, красотень, здоровье 260, магический урон 2, уклонение вампиризм, конечно же, одеваем, друзья, вот это, я понимаю, прокачали немножечко мы своего персонажа, идем дальше, встречаются нам тут волки, достаточно тоже неплохо они всекают, да-да-да, ну, я надеюсь, мы с ними справимся, есть такое дело. Ой, как много, ребят, классного оружия. Наконец-то оружка подоспела. Сколько же можно страдать-то с ржавым топором. Гладиус 16-24. Конечно же, я беру вот этот Гладиус, которого урон гораздо выше, и теперь, я думаю, враги трепещите, ну-ка, ох, вот это, уд... вот это удары, друзья, вот это я понимаю, ну и щит второго уровня, можно, кстати, вот таким образом перемещать предметы в инвентаре, просто перетягивая их, если вы вдруг хотите, чтобы что-то вам нужное не исчезало слишком рано, то вот здесь вот можете пере это своего рода, ребятки, инвентарь буферка, где вы можете хранить а, не неодетые на себя предметы, ну и давайте уже прокачаемся немножечко лугами, я бы вот сюда поставил луга. Вот, ребятки, если у нас лук граничит с каким-нибудь блоком, да, с каким-нибудь другим интересным, э, с какой-нибудь другой локацией, то у нас превращается в цветущий. Поэтому, ребят, есть смысл размещать их таким образом. Скала. Так, вот здесь у нас гора. Гора. Еще одна скала, кстати, ребят, появилась. Давайте поставим вот таким вот образом. Здесь у нас будет гора. Здесь у нас будет скала, точнее, здесь у нас наоборот, ребятки, скала, гора. Тут у нас будут горы которые повышают наше здоровье, Так, выдвигаемся дальше, пока у нас врагов никаких совершенно нет. Оно может быть даже и к лучшему, а может быть даже и к худшему. Но, тем не менее. Вот тут, кстати, где мы, ребят, ставим всякие на пути штуковины. Вот тут, например, смотрите, паучки появляются. Да, жестко будет сейчас. Сейчас скоро будет очень жестко. На слизнях будем регенерировать. Ой-ой-ой, как только мы, ребят, одели броньку и взяли щит по урона, по нам стало проходить гораздо меньше. Параметры персонажа нашего, ну, я не знаю, где можно посмотреть. А, здесь вот можно, например, посмотреть счетчик пройденных кругов, влиять на уровень противников. И что у нас там еще написано? А, влиять на уровень добытого снаряжения. Ага, чем выше уровень вот этих вот кругов, да, чем больше мы их пройдем, тем лучше снаряжение нам будет выпадать. Угу, принято, понято. Дальше что у нас? Где у нас информация по нашему персонажу? Ну, мы можем навести на иконку, наверное, да, я так понимаю? Нет. Ни в коем случае, а сюда если наведем мы... Нет, ребятки, я не вижу, где у нас информация по нашему а, персонажу подробная. Здесь тоже ничего у нас нет. Куда навести, чтобы посмотреть, я без понятия. Этому нас почему-то не научили. Ну да ладненько, давайте уже ос особняк вампиров. У нас имеется здесь один. <как> Также особняк вампиров мы поставим где-нибудь а, вот здесь. Да, вот пускай у нас 10 особняки у нас торчат. Да-да-да, я думаю, будет отлично То есть за один проход вампиров мы будем убивать вот в этом а, месте Кладбище, то есть когда мы отрегенерируем нормально, да, пройдем наш лагерь и будем с ними бороться Кладбище, куда же нам поставить кладбище, которое производит скелетов? А, пускай, ребятки, будет вот здесь оно Вот здесь все, здесь тоже будет достаточно жесткая зона да, я надеюсь, правильно все делают, да-да. Ну, посмотрим, ребятки, как у нас будет все в процессе. Сейчас у нас, ребят, лагерь на пути, это очень хорошо, мы отрегенерируем, восстановим свои, свои хпшечки растерянные и с полными силами, как говорится. Почему не все? Вы видели, ребятки, не все хпшечки восстановил наш персонаж, ну да ладненько. Ну да ладненько, надеюсь, все у нас получится. Вот, ребят, вампир. Тут водятся вампиры, которые по мне промазал, это очень хорошо. Давай, давай, давай, втыкай как следует ему, у тебя же урон нормальный, есть такое дело, щит. Но щит этот, ребятки, совсем не то, что сейчас на мне. На мне вообще стоит какой-то прям топовый пока что щит четвертого уровня. Оставляем все как есть. Скала. Скалу ставим поближе к горам, чтобы баф был более уверен. Вы посмотрите, ребят, как хорошо а, прибывает нам здоровье, когда мы в таком вот, а, таким раскладом располагаем здесь горы. И а, дорожный фонарь. Вот этот дорожный фонарь я поставлю, наверное, вот сюда, чтобы у нас как раз вот на этих клеточках, да, а лучше всего вот сюда, да, они нужны для того, чтобы у нас меньше э, спавнилось монстров. Ну что ж, поехали дальше. Надеюсь, это сработает. Ой, сколько пауков у нас на пути-то, а! Вот это мы попали, а! Ну, вот это мы попали, благо у нас урон неплохой, колечко, колечко третьего уровня, регенерация в секунду 1.8. Ну давайте попробуем, ребят, надо регенерировать все-таки, да, вампиризм 4%. Давайте, ребят, поставим это кольцо, а, потому что нам все-таки нужна регенерация, да. Да, вот видите, у нас регенерация сразу же пошла. А, отличненько. Кстати, да, вот тут тоже ее можно видеть. Из-за этого кольца регенерация стала гораздо выше. Ё-моё, сколько врагов-то! Вы посмотрите, ребят, на это количество врагов. Столько пауков по нам сейчас жахает. Есть такое дело. Третье колечко. Регенера... У меня такое же точно. Не еще раз же. Есть такое дело. Да, справились мы пока что со всеми проблемами текущими. И давайте продолжаем строить горы. Вот сюда бы, кстати, я бы, наверное, поставил тоже вот такую гору. Да-да-да, тут у меня немножко неправильно сделано. Скалу я, конечно, поставлю вот сюда. 600, отлично. А вот эту гору я бы, наверное, поставил вот сюда. Наверное, я пока ее приберегу, когда у меня придет забвение, я тогда и использую. Маяк. 40% к скорости передвижения в зоне действия, плюс 20% к скорости атаки от всех отрядов. Ага, всех отрядов. Я думаю, что это не только я буду атаковать, но и э, вражеские отряды в том числе. Ну ладно, Давайте куда-нибудь поставим еще, куда можно еще маяк поставить, не знаю, вот сюда, наверное, куда еще поставлю, вот сюда, может быть, поставим, давайте, пускай у нас маяк еще будет э, вот в этой области, хорошо, ребятки, это или плохо, я пока еще не определился, ладно, пускай будет вот здесь вот, вот сюда поставим еще один маячок, э, паучий кокон, да пусть будет вот здесь вот, тут у нас будет зона пауков, граничащая с лугами. Ну и гору я пока оставляю До да, ближайших времен, когда у меня попадется забвение Ой, начинаются, ребятки, злачные земли Благо я вроде как Хорошо всекаю Вот, ребят, иногда, кстати, даже промах Промахиваюсь Хорошо, так, четвертая пушка выпала 15-23, но у меня стоит Сейчас гораздо интереснее Еще одна гора, ребятки, попадается Так, куда можно разместить еще одну гору Где-то я хотел еще раз Еще разместить гору Вот сюда, кстати, наверное, можно поставить ее да-да-да. Пускай будет вот здесь вот. Потому что здесь у нас будет очень большая гора в этом месте. Да, 618 максимальное количество хп. Отлично, ребят. Идем дальше. Идем дальше и встречаем еще больше врагов. Плюс еще и скелет. О! Золотая пушка. Золотая пушечка, ребятки. 14-20 урона, магический урон и скорость атаки плюс 8. Конечно же, мы ставим вместо нашего меча ее. Даже не задумываясь. Скорость атаки быстрее стала. И колечко это тоже, ребят, хорошее. Магический урон и уклонение, конечно же, ставим вместо регенерации. Ну, хотя мы регенерацию бы пока потаскали, наверное. Ну, ладно, мы рискуем, ребят. Попробуем все-таки поставим. У нас будет уклонение и магический урон еще. Сундук, ребят, какой-то попался. Так, еще лучшее кольцо пятого уровня. Магический урон, урон по всем и регенерация в секунду. Вот это как раз-таки то, что надо. Конечно же, теперь мы его ставим потихонечку. Наш персонаж облачается в более крутую экипировочку. Ну и теперь, наверное, можно рощицу где-нибудь поставить. Пускай она будет у нас вот э, здесь, допустим. Да, здесь у нас жесткое очень место, проходя которое мы просто-напросто страдаем практически. Так, гора, гора, сколько же у нас скал? Надо, ребятки, обустраиваться. Вот сюда мы поставим, значит, еще одну. Отличненько Сюда мы, наверное, поставим еще одну гору Вот таким вот образом Да, хорошо прибывает наш баф Еще одну гору Я бы вот сюда вот хотел бы поставить еще одну гору Сюда вот скалу Ой-ой-ой, вы посмотрите, какая гора И какой баф нам только что дали сейчас вот это, я понимаю, 120 здоровья, еще... Короче, ребят, вот такие ништячки нам открываются, когда мы потихонечку сами что-то исследуем для себя интересного. Смотрите, какие хорошие бафы. Надо, главное, сейчас отрегенерировать как нужно. Но вот тут, ребят, появился лагерь гоблинов, причем автоматически. Только что это произошло. Какую, ребят, еще гору мы будем выстраивать? Вот здесь, кстати, мы выстроили нормальный горный пик. Это просто офигенная штука. Я, правда, не понял, как она точно образовалась, но... Будем примерно что-то такое же мы а, производить а, в дальнейшем. Так, вот сюда ставим, и вот сюда еще одну гору мы устанавливаем. Неплохой такой баф, но мне нужно отрегенерировать максимальное а, здоровье. Поехали. Встречаются на нашем пути опять противнички. Так, щит гораздо слабее, чем мой, поэтому мы не обращаем на него внимания. Идем дальше. Сундучок вроде бы без зубов, это очень хорошо. Ой, сколько выпало, ребята, сундучка. Щиты. Ну мой щит, ребятки, четвертого уровня, он тоже золотой, а вот это, кстати, эпический, посмотрите, вот это, по-моему, вообще, это, это у нас, значит, легендарное, это эпи... не знаю, ребят, вот это, мне кажется, цвет гораздо а, лучше, Контраудар, уклонение и вампиризм, на моем же щите скорость атаки и уклонение, то есть тут даже три, ребятки, уклонение 6, уклонение 6, скорость атаки. Здесь у нас, значит, конт удар еще Ну что ж, давайте, я не знаю, ребят, давайте поставим Тут у нас э, защита 8, а там 12 Ну давайте попробуем, ребятки Этот круче по качеству, чем тот, что на мне сейчас Заменим, я надеюсь, что мне это просто-напросто э, на руку это все будет Поехали дальше Дальше, ребят, идем, играем в лупхиру, да. Э, у нас, так сказать, сессия, мы идем до конца, до сколько, возможно сегодня получится пройти, мы э, пройдем новый день, регенерируем немножко здоровья вроде бы, и продолжает регенерировать наш персонаж просто так это здоровье. И нарываемся на первого гоблина. Стой! А откуда тут гоблина? Не, не помню, чтобы вас вспоминал. Мы сами себя вспомнили. Отдай все. Вздыхаем, значит, мы... Эх, вы совсем не понимаете, что происходит. А лучше помогите восстановить порядок в мире, а уж дальше творите, что вздумается. Гоблин грабит. Нет другого порядка в этом мире. Справедливо, пожалуй. У меня не, до... не найдется достойного контраргумента. Ох, подожди, есть один. Как насчет... Сейчас мы ему натыкаем. Ох, какая у него, ребятки, скорость атаки. Но мы его с двух ударов наказали. Странно, эти существа просочились сюда самостоятельно. Может, все не так как так уж паршиво, и мир сам стремится вернуть себе прежний облик. Или это значит, что некоторых паразитов даже концом света не вывели. Ну что ж, убиваем гоблина, стоим. Нам дали пятую пушку, у которой 16-24 урон. Блин, магический урон и скорость атаки на нашей золотой пушке. Я, наверное, все-таки оставлю ту пушку, которая сейчас у меня, потому что она все-таки у нас золотая, и она все-таки смотрится повнушительный. да, оставляем, и у нас на пути лагерь, наконец-то, ребятки, лагерь наш нам поможет, регенерируем мы здоровье, готовимся, ребят, к серьезным испытаниям, у нас впереди встреча с вампирами, опа, два шлепка по морде, и слизнь откисает, нет, топоры тоже нам не нужны, да-да-да, вот это можно сюда продвинуть. Ну, хотя зачем, ребятки? Все, что мне нужно, я отбираю сразу. И тут у нас вампиры. Бей по вампиру! По вампиру лупи! Надо было сразу по нему лупить. Потому что он достаточно коварный противник. Так, берем мы, значит, кузня. Казна. А при, за... при застройке соседних клеток дает случайный ресурс. Нельзя строить рядом с чем-либо. Ага. При застройке соседних клеток. Хм, каким это образом? А, ну... Да, мы не можем все это дело строить уже к тому, что мы построили. Но казну мы где-нибудь расположим, наверное... Ну, пусть она будет вот в этом углу, допустим. Пускай казна вот здесь у нас будет, да. Ну и скала еще одна. Куда мы скалу разместим? Блин, вот тут-то неправильно поставил. Надо было по диагонали располагать. Ну, ладненько, давайте вот сюда вот поставим. Есть такое дело. И идем дальше. Ой-ой-ой, смотрите, что за птичка полетела. Что за птичка такая полетела? Да, ребята, враги у нас с каждым разом набирают силу. Колечко третье нам, в принципе, не нужно. Вот эту вот гору мы, наверное, поставим сейчас куда-нибудь вот сюда. Да-да-да, отлично. И луга. Луга мы разместим вот здесь вот, отлично. Тоже ресурсиков нам добавляет. Идем, ребятки, сложные места наступают. Начинаются сложные места очень. По несколько пауков на нас прям нападает сейчас. Да, выносим их. И еще одну гору где бы разместить нам Давайте попробуем вот здесь вот разместить еще одну гору И еще нам необходимо поставить луга Вот, кстати, луга можно ставить э -э -э по соседству с какими-нибудь клеточками Типа вот этих вот Чтобы у нас бафы были гораздо серьезнее Так, идем дальше Еще паучки Да, у нас сейчас начинается полоса испытаний просто По три паучка на нас нападают Четвертое. Это что такое? Кольцо. Скорость атаки плюс 16. О, вот это хорошо. Урон по всем. Ну На нашем-то кольце, ребятки, покруче будут статы. Да-да-да. Скорость атаки. Ну, ладно. Пока оставляем, ребятки, как есть. Я надеюсь, это нам поможет. Так, еще одно кольцо. Ну, это, ребят, слабые серые кольца. Нам не, не так сильно интересны, на самом деле. Нам нужны гораздо более интересные кольца. Так, давайте вот тут еще, ребят, гору поставим. Я здесь планирую все-таки скалами все застроить. Ой-ой-ой, сколько же здесь пауков в этом, в этом лесу-то развелось. Я просто в шоке. Пока что вроде справляемся. Еще луга. Так, сюда ставим. А, сюда ставим луга. Ну, я, ребят, неправильно сейчас делаю. Надо бы по-другому немножко делать. Ну, ладно, пока что вот таким вот образом. Так. Продолжаем оттачить. У меня сейчас есть специальный, специальный баф, который э, при ударе на, по одному дамажит всех. Призрак. Призрак появился у нас. Как же много нам дали. И шестая пушка, друзья. 22-32 урона она наносит. Но мы лишимся скорости атаки. Но пушка, ребятки, серенькая. Ну ладно, пускай пока лежит. Если ничего лучше не найду, я, конечно же, ее заберу. Блин, вот гор, смотрите, сколько много у меня. Гор просто напросто дохренища. Но ставить их, по сути, э -э некуда. Давайте вот так вот по диагонали пока будем ставить. Я не знаю, можно вот сюда, кстати, еще поставить. Да, будем грамотно. Потом здесь будем вокруг застраивать. Еще одна гора, пожалуйста. Ну ладно, пускай вот здесь вот такое будет образование. Так, паучки. Но паучков мы ставим в этом месте. У нас здесь просто дохренище сейчас будет. Так, поле битвы. Еще одно. Каждого круга создает сундук. Да, вот тут, конечно, жестко у меня вообще уже. Ну, ладно, ставим. Полоса испытаний начинается. Скелетика бей! По щам ему! По щам! Есть такое дело. Еще луга. Сундучок нам что дает? Пятое оружие. Пятое золотое оружие. Контрудар и уклонение. Вот это мы, ребят, давайте поставим вместо нашей пушечки. Это будет гораздо серьезнее. А в остальном пока оставляем как есть. Луга добавляем на нашу карту. Пускай граничит вот с этими лугами. Нет, когда луга граничит с лугами, они не добавляют особого бафа. Поэтому, ребят, луга размещать лучше с чем-нибудь более интересным. Я немножко сейчас неправильно размещаю. И это мой, как говорится, минус. Так, скелетика бей нормально. Скелет больше всего урона наносит. Отлично, выносим этого парня. Вы посмотрите, ребят, как жестко стало. Я просто-напросто э, не вывожу. Пятое кольцо Защита. но оно обычное, поэтому его мы игнорируем. Блин, жестко приходится нашему персонажу. И тут мы получаем две шмотки. Две шмоточки мы получаем новых. Это кольцо золотое. А, урон по всем. А, защита 5. А, а, защита 3 и регенерация в секунду. Блин, а на моем регенерация в секунду больше, чем на этом. А здесь урон по всем больше. Защита 3. Ладно, оставляем то, как которое есть. А вот по броньке. А, 337 здоровью и контраудар. Магический урон. Ладно, ребят, оставляем все как есть, потому что у меня вот бронька, она прям вообще топового качества. Я думаю, пока что лучше не найти. Ладненько. Так, так, так, горы. Опять горы. Где скалы? Мне нужны скалы, черт возьми. А, опять здоровье за каждую гору или скалу, скалу соседству А, их можно располагать-то друг с дружкой вот таким вот образом. То есть можно вот так вот делать. Да, это тоже будет считаться. Отличненько. А, забвение. Особняк вампиров. Ну, пускай уже здесь стоит тогда. А, рощица. Куда нам воткнуть рощицу? Пускай она будет вот здесь вот. Забвение. Сгусток э, стирает любые установленные карты. Ага. Что можно стереть? Такого интересного на нашем пути. Что можно забыть? Где у нас жесть? А, вот давайте, ребят, забвением мы сотрём вот этот лагерь гоблинов. Потому что гоблины такие противные, зараза. Да. Убираем лагерь гоблинов, чтобы у нас не было слишком сильно... Ой-ой-ой-ой, нет! На кого мы нарвались? Что нет? Хочешь собира... собрать мир? Хочешь э, попросить помощи? Наш ответ э, нет. Как ты? Почему нет? Мы видим далеко, видим вглубь вместо неба долгое время плотная пустота. Но это не мешает нам видеть твое спасение мира однобока. И прямолинейно каждый видит спасение мира по-своему. И вот почему никто никогда не присоединится к тебе. В смысле? Хорошо, я не до конца понимаю, но поделись своим вариантом. Что такое «Спаси мир для тебя»? Мое потомство и мой рот, пусть крепнет и живет, участвует в круговороте жизни и смерти. Это и есть жизнь, это и есть мир. Я убью тебя и скормлю мясо оголодавшим птенцам. Так жизнь продолжится дальше. И А сколько жизни а, порождает твой клинок, убивая снова и снова одну? «Я вовсе не желаю твоим детям голодной смерти и не желаю смерти для их матери. Прошу, одумайся. Если моя миссия закончится успехом, у Гарпии будет все небо на свете и охотничье угодья до самого горизонта. Я не могу насытить голодные рты твоими оповещениями. Прощай, блин. Эта Гарпия все-таки решила меня уничтожить. Придется ее убрать со своего пути. Есть такое дело». Получает она по щам наглое создание. Паршивое чувство, исправляя одно зло, я становлюсь источником другого. Для гарпи нет дома, кроме самих высоких гор. Но пищи там мало. Если их гора была отрезана от реальности, не представляю, как им удалось выжить. Я понимаю, откуда, ребят, появилась гарпи, Она прилетела с вот этой высокой горы, я так понимаю. Так, так, так, еще один готов. Так, давайте, ребят, продолжаем выстраивать огромные горы, продолжаем выстраивать луга, вот сюда вот поставим мы, допустим, лук, три здоровья, особняк вампиров, да сколько же можно этих вампиров-то уже здесь порождать, у меня здесь уже целая куча этих особняков вот в этом месте, вы только посмотрите, да, особняки вампиров лучше пусть стоят отдельно от каких-нибудь еще... А, вот таких вот а, биомов, где спавнится много всяких монстров. Все, ребят, мы идем... О, еще один лагерь. Мне нужно забвение. Лагеря, кстати, гоблинов появляются сами по себе. Да-да-да. И а, лучше всего забвение, мне кажется, использовать на них. Что-то я вообще ослабел просто. Смотрите, сколько же хпшечки у меня осталось. Можно, в принципе, ребятки, прервать игру по вашему желанию, а, но это, по-моему, сбросит ваш прогресс а, на минимум. Так, скалы. Давайте разберемся, вот, откуда гоблин я же вроде разобрался с этими наглецами Они все-таки, смотрите, появляются Вы посмотрите, какие они жесткие Убиваем гоблина И у нас тут целая куча всяких разных ништячков Сюда мы, значит, ставим такое Дело сюда, значит, мы ставим скалы С этой и с этой стороны Сюда можно тоже поставить скалу Или вот сюда вот лучше, наверное, да-да-да И идем дальше Продолжаем, ребятки, исследовать. Еще один гоблин на пути на нашем. Конечно же, мы с ним справимся. Пощечины получай. И он нам дает пятую пушку. Но она не вровень не идет с той, что у нас есть. Надо, ребят, срочно отрегенерировать, потому что нам уже досталось изрядно. Так, третье. Что это такое? Бронька. Ставим еще луга вот куда-нибудь. А нет, здесь у нас будут скалы. А луга я, наверное, поставлю где благоприятная территория для них. Пусть будут вот здесь луга у нас. Отлично. Ну еще одна скала. Куда ее влепить? Вот пускай здесь у нас будет скала. Отлично. А, в, максимальное здоровье у нас а, на большом уровне, но нам, да, вот, наконец-таки добавилось, но не так, как мы хотели. Смотрите, сколько монстров нас ждет впереди. Я просто в шоке. А здесь еще и в купе с вампиром, потому что у нас тут куча особняков вампиров. По вампиру мы с сплышим, не попадаем почему-то совсем. Да, враги, кстати, становятся сильнее. А у одного вампира только уже 113 здоровья. И не так-то легко их вынести. Отлично! Пятая бронька. Стоп-стоп-стоп. Максимальное здоровье повышает. Урон по всем. Защита и вампиризм. Надеваем, конечно же. Одеваем, друзья. Да. Нам это пригодится. Да-да-да. Тысяча у нас максимальное здоровье сейчас. И я думаю, что мы сейчас а, дальше будем продолжать. Луга, ребятки. Луга нам нужны просто-напросто как, как вода. Маяк. Маяк позволяет плюс скорость к атаке и скорость к атаке. Вот сюда мы, наверное, куда-нибудь поставим сейчас маяк. Интересно, от них эффекты стакуются или нет. Пускай вот здесь у нас стоит еще один маячок. Погнали! У нас сейчас сложные испытания, у нас очень много монстров впереди. Чего только стоит эта куча пауков. Вы посмотрите, ребят, сколько стало пауков у нас. Контрудары, конечно же, работают, но, блин, вы посмотрите, как же лихо они у нас тут производятся. Так, куда нам поставить еще одну гору? Я, наверное, вот сюда ее поставлю сейчас. Тут у нас гора, здесь у нас скала. Да-да-да, еще один лагерь гоблинов образовался. Офигеть просто, друзья, офигеть! Во, посмотрите, сколько здесь уже монстров! Хорошо, ребят, работаем пока. Но проседаем. Вот посмотрите, ребятки, с каждым разом становится все сильнее. Наша стратегия, как мы видим, не совсем идеальная оказалась. И нам приходится страдать. А, паучий кокон. Пускай будет здесь пауков. Ну, ну просто, ребят, здесь немерено у нас уже. Просто дохренища. Я стараюсь их не, не ставлю с соседними лесами какими-то и срочными, Потому что у нас их будет просто дохренища. Здесь куча особняков-вампиров. Так, вот сюда ставим еще одну гору. А, вот сюда ставим скалу Да, здесь у нас огромный массив, который прокачивает наше здоровье не хил так Ну а мы врываемся опять-таки в паучиную рощу Смотрите, сколько пауков Тут, ребят, не мешало бы оружие таскать, которое дамажит по площади То есть по всем врагам нашим Но у меня пока что такой пушки нет А поле битвы, кладбище Еще что-то выбиваем А где, ребятки, где нормальный, где нормальный лут-то, я не пойму у меня реально дела-то хуже и хуже, а нормального лута-то я не вижу. Рощу поставим. Здесь, блин, зря я это сделал. Ну, ладненько. У нас, ребят, реально ситуация накаляется. Поле битвы пускай будет здесь. Тут сплошные поля битвы у нас. Кладбище. Кладбище. Куда поставить тебя уже, я даже не, не пойму. Вот пусть здесь будет кладбище. Казна. Рядом с казной нельзя ставить. Ну, хотя пишут, что при застройке соседних клеток дает случайный... Ресурс нельзя строить рядом с чем-либо. Как-то оно само, само себе противоречит. Да, пускай будет здесь у нас казна и еще один паучий кокон. Ну, просто полоса препятствий, ребят, начинается. И нам здесь очень-очень сложно... Мне кажется, я немножко неправильно. Да, и меня убивает. Меня, ребятки, убивает. Мы погибаем в бою. Смерть не любит от... отдаривать павших. Но для вас сделано небольшое исключение. При побеге вы забираете 30% всех добытых ресурсов. И нам, ребятки, ничего не остается сделать, кроме как отступить. Мы с вами отступаем и идем в наш лагерь. Поверить не могу. Эй, слушайте все. Мальчишка смог вернуться. <клес> Какая то девчонка меня приветствует, <клес> выжившие? Неужели я больше не один? Расскажите, откуда вы? Осталось ли место без тьмы? Мы не знаем, откуда мы и не помним а, и не помним те, кого ты видишь, небольшая горсть оставшихся от группы, наверное. Вы не уверены? Да, мы сделали такой вывод по бес, бесхозному багажу и неиспользованным суточным пайкам. Каждый день новые признаки, присутствие людей, которых с нами как все считают нет и никогда не было, будто мы их... Забыли? Забыли? Именно будто каждый день пропадали люди, а мы их моментально забывали, как и то, откуда мы родом забыли своих родных, себя в каком-то роде. Меня зовут Йота, это то, это то немногое, что я помню у остальных с памятью не лучше. Вот почему я так мало помню о себе, все забыто. Погоди, ты сказала, смог вернуться. Значит, вы запомнили, что я отсюда уходил. И вот почему это событие для нас всех. Мы успели застать твой уход, но ты скрылся из виду раньше, чем мы приблизились. Слушай, мы больше не в силах скитаться в этой пустоте. Тут есть костер и пара мест для спальных мешков. Неслыханная роскошь в этих, в этих потемках. Ты не против? Конечно, я буду благодарен, если мы объединимся. Я хочу вернуть все на все свои места и даже начал вспоминать мир, каким он был раньше. Но без других. Других людей все это не имело бы смысла. А еще без других людей слишком одиноко. Вспоминать мир. Пока не понимаю, что ты имеешь в виду. Усталость осказывается. А но мы будем рады, если ты поможешь и будем рады помочь тебе. Только не проси нас идти с тобой. Я не знаю, как тебе удалось вернуться, но для нас покидать группу рискованно. Я не стану просить ни о чем таком. Пока я просто хочу возвращаться в место, где будут звучать голоса э, людей. Ну что ж, друзья, вот такой вот у нас лоб -хиро. Мы не шутим о помощи. Вот то немногое, что пережило катастрофу и не исчезнет, не, не забывая Возьми, тебе это может пригодиться. Что-то мне дали. Это немножечко ресурсов, которые пригодятся мне в дальнейших моих приключениях. Да, ребятки, прогресс налицо. Всю статистику мы можем отследить вот здесь, вот по вкладочке статистика. Нам здесь покажут, сколько мы проиграли, да, сколько мы наиграли в текущей сессии. Также мы можем построить себе какие-нибудь новые... Ветви для развития Да-да-да, вот тут мы будем, значит, открывать По мере прохождения э, Все вот эти вот комнатки Наш лагерь будет расширяться, будет крепнуть И тем самым будет давать нам новые возможности Для прохождения игрушечки под названием э, Loop Hero Ну что ж, друзья, первый взгляд Да-да-да, у меня более-менее положительный на эту игрушечку Я ставлю 9 из 10 возможных баллов этой игре Она достаточно увлекательна Несмотря на ее простоту оформления Да, давненько я не играл в что-то похожее. Поэтому, ребят, от себя ставлю 9 из 10 а, баллов А что ты, зритель, думаешь по поводу Лоб Напиши, пожалуйста, свой комментарий по этому поводу Мы, конечно же, с тобой все это дело обсудим ну и, ну и на сегодня у братишки Скрэча по данной игрушечке все Давайте наберем на это видео хотя бы 50 лайкосиков И братишка Скретч дальше продолжит прохождение в этом безумном непонятном а, мире с кривой временной а, петлей Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея!